Да, сейчас начнется. А да. нам что Пожелаю удачи. Спасибо. Успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мне нравится синий свет, он как будто бы призрак. Два пути по провалу, два Пролетают быстро, как самолет победа Я торчу, но понимаю, куда это будет? У него на день можно дышать Закрой свою панеру Закрой свою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 Разносчик воды, мы пришли на его концерт. Я говорил, это разносчик воды, мы пришли на его концерт, я видел записываю просто. А, да. ладно. А типа этот чел всегда с ними касается? Да. Он, он их разносчик воды, он легенда.